Многие находятся в поисках решения, как же сделать кожу максимально гладкой, сияющей и однородной. Решение перед вами. Это средство, которое позволяет вам не только выровнять рельеф, но и сделать ваши поры более чистыми, сузить их, а также выровнять рельеф и тон вашей кожи. Средство содержит ахокислоты в основе, и помимо эксфолирующего и отшелушивающего действия, данные компоненты способны ускорить выработку нового коллагена, что, безусловно, необходимо в случае наличия первых возрастных изменений. Продукт можно использовать по-разному, в этом и заключается его уникальность. Это некий мультифункциональный продукт, который, во-первых, является для вас очищающим гелем, во-вторых, если вы нанесете средство на 3-5 минут, будет работать как маска и третий, самый распространенный способ его использования в качестве скраба, то есть 2-3 раза в неделю нанося на слегка влажную кожу вы достигаете именно отшелушивающего действия помимо кислотного, за счет содержания эксфолирующих частиц в составе еще и механическое отшелушивание. Средство рекомендовано для использования жирной, комбинированной, нормальной кожей. Если ваша кожа сухая, продукт также можно использовать, но частота использования не должна превышать один раз в неделю. В остальных случаях вы можете наносить средство до трех раз, исходя из а, текущего состояния, в котором находится ваша кожа.